Атмосфера. Ну, на самом деле, да. То есть, ну, дачный отель, я думаю, что это то, что мы не придумали заново. Мы не открыли, мы не изобрели. Таких существует, в принципе, ну, существовало до нашего появления. Но мне кажется, что мы смогли создать, ну, вернее, сказать какое-то новое слово об этом. Именно за счет той атмосферы, что мы создали. И атмосфера – это не только... Удачно подобранные подушечки или там, заставленная верандами, э, веранда заставленная растениями. Это прежде всего вот э, сфера по э, В общем, это человеческие отношения, это самое главное. И если команда не строится на этих принципах, то есть если э, люди друг к другу относятся формально с точки зрения рабочих процессов, вот только формально, то вряд ли они смогут относиться и дать почувствовать э, гостям, что к, к ним тоже не относятся нормально, что они здесь желанные, что они здесь э, не только клиент, слово, которое мы вообще не используем, а они гости, и что мы видим в каждом из гостей человека в первую очередь, и что мы тоже не стараемся спрятать э, личность э, каждого из нас, вот за эту какую-то оболочку, не знаю, администра... администратор ресепшн, там, управляющий, горничный менеджер смены, помощник на кухне. Нет, мы хотим, чтобы каждый не делил свое я, ну, как бы вот на рабочее время и нерабочее время. То есть Понятно, что оно у каждого делится как-то, то есть есть рабочее время, есть нерабочее время, а именно как, как можно проявлять свое «я», вот, чтобы принципы и какие-то черты, они все равно сохранялись и там, и там одинаковыми, вот, и здесь, ну, очень большую роль играет самоорганизация, это вот такая эволюционная форма, которая, я надеюсь, что ждет нас всех, Uh, ну, то есть ты когда uh, вот эта вот жесткая иерархия, там uh, подчиненные, ну там есть топ-менеджмент, менеджмент, менеджмент подчиненные и там, не знаю, какие-то там директивы, указы и процедуры, процедурные кабинеты, что это все не столь важно, как намного важнее это результат, то есть и тут в плане результата очень важно, чтобы каждый мог проявить свою собственную инициативу и тоже как-то самоидентифицироваться с той зоной ответственности, с теми результатами, которые ожидаются от него, он мог это с, э, не просто вот, что вот сейчас я сделаю, там типа отчитаюсь, поставлю галочку или пунктик и все, и все закончится, а нет, что это... То, что влияет точно также на процессы и других людей и в целом влияет на, там, на весь продукт, на атмосферу, на наше гостеприимство и на болото дачу, как ее представляют э -э многие из нас.